Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь приветствую вас на нашем канале. Сегодня ролик адресован скорее мужчинам, ведь приближается 8 марта и тема подарка все актуальнее. Хотя и женщинам я бы советовала его посмотреть, и для себя любимой можно что-нибудь присмотреть, да и подарки мамам, подругам и коллегам еще никто не отменял. Времени на выбор осталось совсем чуть-чуть и я надеюсь наш небольшой видеообзор поможет вам в принятии решения. В прошлом выпуске я рассказывала о портмоне на Рикардо для мужчин. А сегодня я познакомлю вас с женским ассортиментом этого бренда. Первая коллекция на нашем обзорном столике – цветочная. Все изделия из коллекции – из великолепной итальянской кожи со специальным теснением, которое упрочняет поверхность изделия и предохраняет ее от царапин и других мелких повреждений. Цветовое решение – самое весеннее. Изящно-цветочный рисунок гармонично сочетается с темно-красным, ненавязчивым цветом внутри. Вы можете выбрать кошелек, обложку для паспорта, обложку для автодокументов. Можете приобрести всю коллекцию или каждое изделие по отдельности. Вторая коллекция на нашем столике отличается нежной фактурой кожи и веселящим душу цветом. Представьте себе, достаете из сумочки чудо-кошелечек из мягкой, теплой на ощупь кожи, нежно-салатного цвета. А из сумочки на вас выглядывает еще такая же обложка для паспорта, обложка для автодокументов. Но это еще не все. Внутри цвет свежий, весенней зелени а контрастная строчка объединяет по цвету наружную и внутреннюю поверхности. Уверяю вас, настроение будет подниматься столько раз, сколько вы будете доставать эти вещички из сумочки. Я надеюсь, вам понравились наши коллекции. Как вы убедились, аксессуары красивы, хорошо продуманы, функциональны и очень удобны в обращении. Аналогичные изделия в других исполнениях вы можете приобрести у нас на сайте www.fortunagru.ru об остальных интересных новинках я расскажу вам в следующем ролике. Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, а мы пошли снимать для вас новый ролик.